Здравствуйте, друзья! Я Анатолий Некрасов, писатель, автор книги «Материнская любовь». Ну и кроме того, еще, еще 40 с лишним книг – это все мои дети. Это тоже мои дети. Кроме того, у меня есть и мои э, дети человеческие – 7 детей, 7 внуков, 2 правнука. Так что стаж мой. Отцовство достаточно большой и профессиональный, ну и житейский, как говорится, по жизни. И вот сегодня я хотел бы поговорить именно о теме отцов и детей. Мамы и дети, эта тема обсуждается на всех каналах, на всех аккаунтах достаточно активно. А вот отцы и дети, эта тема касается, этой темы касается, но, как правило, касается не так часто, а главное, скорее всего, больше даже отрицательно. Какие плохие отцы что-то там не выполняют или бросают. В общем, как правило, с проблемами. Я знаю тему отцовства, как я уже сказал, изнутри и снаружи, и как профессионал, и как отец. И поэтому хотел бы с вами поделиться тем опытом, теми знаниями, которые я имею, для того, чтобы вы в дальнейшем не имели проблем. А если вы уже их имеете, то постараюсь вам помочь увидеть, как можно из этой ситуации выйти. Дело в том, что далеко не все, очень далеко не все не понимают роль отца. В жизни детей. И сами отцы тоже. Отцы не понимают этого, потому что зачастую совершенно не готовы к отцовству. Женщины к материнству готовы чаще и глубже. Они к этому часто чаще стремятся, думают об этом, мечтают, что-то изучают. А сейчас еще и учатся где-то. Этому сейчас учат достаточно э, активно. А мужчины, они, как правило, если даже хотят детей, что далеко не всегда, то это у них желание просто, вот, я хочу ребенка, ты мне его роди. Ну, мол, я свое дело сделаю, а ты дальше, в общем-то, все и организуй. Вот примерно такая философия. Естественно, женщины идут на это, потому что они хотят детей, но... Потом они испытывают мужчинам неуважение, а еще чаще даже какие-то проблемы высказывают в их адрес, замечания э, негативные э, и так далее. И, в принципе, закономерно. Все развивается вот в таком ключе. Где здесь основные ошибки? Аудитория мамочки, я так понимаю, причем мамочки, которые не просто хотят быть только мамочками, но и хотят еще и как-то реализоваться в жизни, это тоже э, похвально. Я приветствую такие желания, сразу скажу. Я не сторонник того, чтобы женщина была только придатком кухни, детей, и забыла о своей реализации. Так что, уважаемые женщины, я в этом плане... Вот на такой позиции стою, я думаю, она многим откликается. Но чтобы это состоялось, чтобы вы были довольны во всех отношениях, то есть вы имели и детей, и имели и мужчину, который вам, с вами в этом процессе активен, и имели свою реализацию. Вот если вот все эти три желания вы хотите иметь, то надо, в общем-то, еще раз говорю, к этому готовиться. Давайте будем с вами разбирать постепенно, пошагово. Как я уже сказал, мужчины реже всего готовы к отцовству, чем женщины к материнству. Почему? Ну, потому что мужчины менее зрелые в своей массе, психически менее зрелые. И эта зрелость, она, она набирается не только количеством лет. Это как раз не главный показатель. То, что он, допустим, старше там, женщины, или старше там, на 10, а то и на 20 лет, это еще не гарантирует, что он такой же степени зрелости. Очень часто бывает так, что женщины покупаются на возраст мужчины, Надеяться, что он будет классный отец, потому что он уже взрослый. Он еще взрослый только по своей биологии. То есть, его организм только э, взрослый. А психика, его на уровне подростка, юноши, а иногда даже ребенка. Поэтому этот момент надо очень э, точно отслеживать. И вот это первый, э, первый шаг, на который женщина... Э, э, который женщина должна сделать, она должна увидеть, о какой зрелости мужчина, с которым она хочет построить отношения, а тем более родить ребенка. Какого возраста он вообще-то есть? И вот здесь вот э, встает вопрос, э, как это определить, его психическую зрелость? Но первый простой такой тест – его отношения с родителями, в первую очередь с матерью. Если он, мужчина, даже в возрасте, он часто говорит о маме, звонит во время вашего, вашего общения, вообще ваших отношений, она ему, он ей, по пустякам там, или по каким-то... Но звонят довольно часто, если больше... Одного раза в неделю, больше одного раза в неделю, это уже настораживает. Если несколько раз каждый день, то явно это, из этого мужчины отец получится, если получится, то не скоро. И поэтому вы должны этот момент учесть и выбирать. Или вы будете иметь, вы можете родить, но вы уже будете иметь сразу двоих детей, ребенка и Мужа в качестве ребенка. Так вот это первый показатель. Его отношения с родителями. Если он плохо относится к отцу, это тоже настораживает. Потому что, значит, он лишен глубинных мужских энергий. Потому что рвется нить между отцом и сыном, и тогда получается проблема. То есть вот уже на старте создания семьи, а тем более на старте беременности, нужно об этом подумать, на это посмотреть. Я первый мой ребенок родился, когда я, в общем-то, ну как, сказать, был зеленым, не был еще готов к отцовству, и для меня беременность была неожиданной. Возможно, она была и для женщины неожиданной, но ча женщины чаще всего внутренне все-таки желают. И если спросить, э, была она неожиданная? Да мы хотели. Но под словом «мы хотели» чаще подразумевается «она хотела». А муж, э, да, она с ним разговаривала, и он, может быть, сказал «да, я хочу», но нужно быть честными и посмотреть, а действительно ли он хочет. Но даже когда муж говорит, что он хочет ребенка, давай родим ребенка здесь надо все равно пощупать глубже насколько он готов а насколько ты готов вкладываться ведь ребенок это не просто я там ты меня сделаешь беременной и я буду дальше все это делать а ты будешь только зарабатывать деньги это в данном случае когда идет процесс беременности приглашение ребенка в жизнь Зарабатывать деньги для мужчины – это не главная задача. Это важная, но не главная. Главная задача – быть рядом с женщиной мужчиной, поддерживать ее, наполнять ее добрыми энергиями. Потому что у нее там и страхи, и сомнения, и тяжести разные, там и проблемы со здоровьем могут быть и так далее. То есть для нее это очень непростой период. И главное для мужчины в этот момент, быть рядом с мужчиной, джентльменом. А джентльмен переводится как нежный мужчина. То есть нежным быть рядом с женщиной, которая беременна. И вот этой нежности, этого понимания того, что нужно женщине, а не только деньгами обеспечить, обеспечить условия и все. И он там, я работаю, ты вот занимайся своим делом, а я там буду работать и обеспечивать. Нет. Такая постановка в корне неверна. Она приведет вас потом к последующим серьезным проблемам. Поэтому нужно сразу с первых дней, когда вы затели разговор о ребенке, вы должны с мужем говорить определенно, а как он собирается вкладывать в ребенка. Как он собирается вкладывать в вас во время беременности. Что он думает делать. Я буду работать, я буду все создавать для того, чтобы было у ребенка. Главное, надо заработать побольше, чтобы все оформить, все создать. Все условия, ребенку надо много. Это неправильно. Такая позиция неправильная. Она верна до момента беременности. До беременности мужчина должен это все сделать. Он уже до беременности еще, не до родов. А до беременности обеспечить семью всем необходимым. А во время беременности заниматься женщиной. И даже, вот здесь очень важный момент, даже немного ослабить свою деятельность и быть рядом с женщиной. Скажите, как же так? Он же должен, если ослабить деятельность, то не будет дохода. Ничего подобного, друзья. Поверьте моему опыту и моим знаниям. Я сейчас вам приведу пример, который покажет вам другую картину. Дело в том, что мужчина во время беременности, он должен быть больше внимания уделять жене, повернуться больше на женщину и деятельностью заниматься намного слабее. И от этого у него доход не уменьшится. то что в мире есть, это, как говорится, там в небесной канцелярии есть такой социальная служба, так назовем ее. То есть для семьи, которая собирается привести ребенка, для нее выделяются дополнительные средства, дополнительные ресурсы. Это смешно выглядит, но, вот я сейчас говорю, но поверьте, это так. То есть когда семья правильно готовится к приходу ребенка, у нее, у этой семьи все получается гораздо легче. И мужчине нужно трудиться меньше даже, чтобы иметь тот же самый доход. Мало того, доход еще прибудет. Это не сказка, это не волшебство. Так устроен мир. Если мужчина построил гармоничное отношение с женщиной, если он до беременности все подготовил, все материальное основание сделал, они неожиданно они Я Сейчас об этом тоже поговорю. То в этом случае мир всячески помогает им построить замечательные э, в дальнейшем отношения. И иметь средств достаточно, даже если он будет меньше трудиться. Вот здесь вот по поводу преждевременной беременности. Еще подойду с другой стороны, с женской стороны в этом вопросе. Милые женщины, как я уже сказал, я автор книги «Материнская любовь». Эта книга, кто не читал. Прочтите обязательно. А кто читал, тому напомню. Что эта беда, то есть избыточно материнское чувство, она преследует огромное количество женщин. Более 90% женщин в той или иной степени страдают этим. И эта беда может многое разрушить. В том числе и счастливую семью, и здоровье ребенка, и так далее. Не буду повторяться, в этой книге вы все найдете. Но я сейчас о другом. Если вы, вот, женщина... К вам обращаюсь, вы моя аудитория. И я еще раз повторяю, я хочу, чтобы вы не только были классными мамами, но и классными женщинами и активно реализовались в жизни. Так вот, чтобы это состоялось, вы должны понимать весь механизм этого процесса э, прихода детей в эту жизнь. А механизм очень интересный, я еще об этом скажу со стороны мужчин. А для вас что? Вы должны посмотреть а какие отношения к детям у вашей мамы, то есть к вам, со стороны мамы. Если она контролирует, если это избыточный, такой, избыточный контроль, избыточная забота, это там как ты, что там и так далее, и так далее то это явно у вас значит, присутствует это избыточное материнское чувство в роду, которое может вам создать серьезные проблемы. Если вы увидите со бабушки вашей по линии мамы, Увидите тоже избыточное родительское чувство, материнское чувство. Если вы увидите, тем более, если у бабушки вашей, ее кто-то из детей умер раньше нее. Это серьезный уже знак, говорящий о том, что у вас есть предпосылки к неожиданной беременности, предпосылки к материнскому, к избыточному материнскому чувству, а значит к неожиданной беременности. А неожиданно беременность не всегда хорошая, Не всегда. Так вот. Вот это все надо посмотреть. И, если, и еще, если вы со стороны мужа увидите, то есть его мать контролирует до сих пор, и там есть какие-то проблемы тоже со стороны женской линии в адрес своих детей, там у бабушки его и у самой мамы, то тем более надо быть очень внимательным. И... Пока вы не готовы к рождению детей, а это целый комплекс всего, это и в том числе подготовить пространство для прихода детей, чтобы муж успел все сделать, чтобы было, было у вас и жилье, там, пусть съемное, но классное, все устроено и так далее, и так далее. Все, если вот если у вас есть предпосылки по вашим родам к избытчинному материнскому чувству, то, пожалуйста... Предохраняйтесь, пока вы не подготовитесь основательно к рождению детей. Иначе будет, будут серьезные проблемы. И тогда получится так неожиданно заберемене, Вы рады, Потому что, ну, женщины как правило рады. Редко кто из женщин э, э, в панике там, и прочее. Чаще всего все-таки женщина радуется этому. Может не с первой, не в первое мгновение, но внутренне у нее срабатывает инстинкты, и ее радость переполняет. То мужчине эту радость получить очень трудно. Потому что, как я сказал, они, мужчины, чаще всего, не готовы быть отцами. Не готовы. И поэтому придержите, почувствуйте. И вот здесь важный момент. Вы должны четко от мужчины услышать. Любимая, я готов, все готово, я готов. Хочу, чтобы ты привела ребенка. Давай будем делать ребенка. Вот когда он скажет, и когда вы увидите в его словах четкую уверенность и так далее, вот тогда вы прислушаетесь к себе, и если вы тоже готовы, то есть не надо тогда под козырек выполнять, нет, вы тоже такая же равная личность, вы тоже можете все это иметь свое мнение, желание сказать, я еще, еще не готов, у меня тон-то, тон-то. И он тогда, если он действительно желает ребенка, он поможет вам подготовиться, уберет лишние страхи, спросит, а что тебе нужно? И вот тогда он скажет, я буду о тебе заботиться, я тебе буду помогать во всем. То есть здесь надо заручиться поддержкой мужчины потом во время беременности и после родов. Так вот, и а теперь том примере, о котором я хотел вам рассказать. Я специально провел такой вот эксперимент. Мир дал мне такую возможность. Дал молодую пару, которая создала семью. И мужчину, мужчине было уже около 30 лет. Около 30 лет. Женщине было лет на несколько, она моложе. Вот. И они создали семью. И я им тогда сказал... Я говорю, если вы задумаете привести ребенка, то давайте сделаем так, что ты, вот мужчина, ты два года, два года, то есть время беременности, и после беременности еще год с небольшим, ты уйдешь с работы и будешь рядом с женщиной, будешь рядом с женой. Как так? Ну, посудите, сказать мужчине, ты уйдешь с работы и будешь рядом с женой э, во время беременности, все время беременности и э, последующий еще год с небольшим, то есть, чтобы общей сложности было два года. Это было ну, для него шоком. Но я ему объяснил. Э, ты на хорошей должности, у тебя сейчас хорошая зарплата. Давай вот отложи э, достаточно средств, имеешь такую возможность, э, отложи средств на то, вот сколько вам нужно в месяц, посчитай, прикинь, ты же э, предприниматель, посчитай, сколько тебе нужно. Отложи такую сумму и иди вот в этот процесс. Стань рядом с женщиной и пройди весь этап беременности и рождения ребенка. Друзья, это реальный случай. Реальные люди, реальная семья и реальные результаты. И я я э, вот, интуитивно сначала вышел на, это, на эту идею. Потом я понял всю глубину этого важного процесса. И понял, почему мне нужно было это сделать. Во-первых, испытать именно этот процесс и что из этого получится. Во-вторых, донести его до вас, до тех людей, которые готовятся к рождению ребенка. В-третьих, этот прецедент, такой прецедент, на самом деле должен стать системой. Системой. И я уверен, в будущем государстве, в нормальном человеческом государстве, я думаю, что в каких-то странах это уже начинает реализовываться, я что-то слышал сейчас, не подготовил эту информацию, но уже что-то есть в этом направлении. Государство дает дотации семье, и мужчина может... Снизить объем работы и участвовать более активно в жизни жены и в будущем ее ребенка. Так вот, такая система должна быть в государстве. Если мы хотим иметь здоровых детей, если мы хотим иметь счастливые семьи, если мы хотим иметь счастливое общество, то... Нормальное государство, а я думаю, мы когда-нибудь все-таки станем с вами нормальным государством и будем жить в нормальном обществе, то там будет такое правило, чтобы семья находилась на дотации государства на время беременности и еще год после рождения ребенка. С тем, чтобы они активно занимались только этим святым делом, привести в жизнь здорового члена общества. Здорового во всех смыслах. И психологически, физические физически, и так далее, и, и социально. Вот этот эксперимент э, с этой целью я и провел. И этот мужчина, он пошел на это, я его убедил. И он написал заявление, находясь на самом высоком пике э, своей э, деятельности. Он э, до этого получил... Э, в предыдущем году получил звание лучший предприниматель России, там, ну и так далее. То есть он такую грамоту получил. То есть он действительно на пике, у него там открывалась новая перспектива, но он написал заявление и ушел. И ушел. Все, мол, ты что делаешь? Ты потеряешь профессионализм, ты потеряешь статус, ты потеряешь волну, ты же часто на подъеме, тебя наоборот лететь и лететь, и ты там еще новый бизнес, там прочее откроешь и так далее, пойдешь. А он услышал меня, услышал и пошел. Я благодарю его за этот шаг, благодарю и буду благодарен ему всю жизнь, потому что он сделал то, что не сделают многие не мужчины. Это действительно реально мужской поступок. И вот он рядом с женой во время беременности. Они гуляли, отдыхали, все вместе, и все. То есть у них сексуальные отношения были нормальные и так далее. То есть все, все шло. Они вместе проходили какие-то занятия, там, подготовку и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вместе там ездили, выбирали что-то, покупали, там Прочее, прочее, все готовили. То есть, представляете, какой замечательный процесс, когда муж с женой вот так вот, вот, так вот готовят, э, э, готовятся к приходу ребенка. И когда он появился, роды тоже прошли классно. Они, он, ну, это вопрос открытый, кто желает, кто нет. Но он был во время родов. Он принял ребенка на руки и так далее. То есть, э, и вот... И в дальнейшем еще год он был рядом с женой. Год – самый трудный период. Беременность непростая для многих женщин, но первый год, когда а у них не было ни матери рядом, ни бабушки, то есть они были вдвоем, но они вдвоем справились. И справились. И не надо там няню, не надо там какого-то чужого человека вводить. Они справились. И получился супер процесс И ребенок классный, и отношения супер, и семья выросла. Потом они ну, позже уже второго родили и так далее. То есть семья пошла в гору. Но что было с ним? Мужчина все-таки, ему-то, да что ты, ты, ты когда выйдешь на работу, там то-то-то, ты что, время уходит, ты же золотые годы теряешь. Ну, в общем, что только мы не говорили, он выдержал это. И как только вот этот период прошел, ему предлагают очень высокую должность в правительстве. То есть не, не где-то там, а до этого он был в регионе, а ему предлагают в правительстве. То есть мир оценил этого мужчину. И он вышел вот из этого послеродового периода сразу на высокую должность в правительстве. Вот вам, ребята, Пример. Девчата, милые женщины. Вот вам реальный пример. Мир заботится. Бог, мир, называйте как хотите. Небеса, я называю это небесная канцелярия. Там все учитывается. Как говорится, Бог не Микитко, Он все видит. И если пара именно так, грамотно и мудро, готовится к приему нового Бога на землю, а каждый ребенок это поистине не просто ангел, это... Это рождается Бог на земле. Тем более сейчас какие дети рождаются. Чтобы им соответствовать, нужно родителям тоже соответствовать. Нужно родителям готовиться. Так вот, друзья, вот такой процесс мы с вами можем организовать. Как я сказал, мы вначале рассмотрим, как должно быть. И для тех, кто... Это э, э, готовиться к приходу ребенка. Может, не с первым, то со вторым. То подумайте, посмотрите. Начните выстраивать другие отношения. Не просто приходите после теста домой, радостная такая. Дорогой мой, радуйся, я беременная. И муж... С вытянутым лицом радуется. Понимаете? Чтобы такого не было, нужно готовиться к приходу детей и готовить мужчину в первую очередь. то что мужчины менее всего готовы стать отцами. Менее всего. Хотя в них все заложено то же самое. Но общество, мозги выстроены так, что нужно работать, нужно зарабатывать, нужно обеспечивать. Это лучшее, что они могут сделать для рождения ребенка. Нет. Еще и еще раз говорю. Лучшее это быть рядом с женщиной и помочь ей родить, помочь выносить, родить и помочь ей в первый год. Это лучшее, что вы можете сделать. Имейте это в виду, уважаемые мужчины. Вот этот вот важный момент. Поняли, милые женщины? Вот такие моменты. Еще раз резюмирую. Не беременьте неожиданно. Эта неожиданность для вас будет еще больше неожиданностью для мужчины. Значит, вы оба не готовы. Неготовность к рождению детей ⁇ это самый большой бич, который приводит к тому, что большая часть детей не рождаются нездоровыми. Огромное количество детей рождается с теми или иными проблемами. Поэтому здесь нужна действительно готовность. Мы ну всячески, мы понимаем, в нашей академии это очень вопрос глубоко рассматривается. И вот есть у нас курс «Гармоничное развитие личности». Вот с первого числа стартует. Пожалуйста, если у вас есть желание и возможность как-то улучшить свой профессиональный э, капитал в этом направлении, в, в вопросах прихода детей, в вопросах беременности, в вопросах рождения, в вопросах дальнейшего воспитания детей, а главное, в, своем в своей собственной подготовке к рождению и подготовке своих мужей к этому, то, пожалуйста, приходите, мы вас этому научим. Как видите, знаний здесь э, много интересных, новых, современных, по старинке уже не получится, время другое, и мужчины другие, и женщины другие, и общество другое. Поэтому этому ну, всему надо учиться. И следующий момент, который я хотел бы рассказать еще, об одной стороне вот этого вопроса отцы и дети, взгляд в интерпретации Некрасова. Многие уже знают, от меня слышали, наверное, кто участвовал в моих передачах, или, может быть, прошел мои какие-то курсы и вебинары, знает, что отцы, еще раз повторяю, для тех, кто этого не знает, ну, и для тех, кто знает, но, может быть, не особо уделил это внимание. Отцы вообще занимаются с детьми, начинают заниматься с детьми гораздо раньше даже, чем матерью. Вот такой вот парадокс. Но это так. То есть, когда будущему отцу исполняется 12 лет, ну где-то около 12 лет, плюс-минус там полгода-год, этот мальчик становится мужчиной. У него открывается дух он как бы засвечивается такой вот, над ним э расцветает такой цветок лотоса энергетический, духовный цветок лотоса он виден на тонких планах в этот момент, то есть у женщины менструация, это на физическом плане видно а у мужчины вот вспыхивает вот этот факел над головой, и вот на этот факел, как бабочки на свет прилетают души будущих детей. Можете верить в это, можете не верить. Это ваше дело я это знаю я это знаю, <с Hahaha> причем Знаю, многократно подтвердилось это многим интересным моментами. Моя дочь, конкретно, моя дочь. Пример из жизни. Мы были вот на Рождество в Пятигорске. И там проводили мероприятия. И мы собрались на экскурсию. Все, я говорю, дочь, а ей 6 лет. Было на тот момент 5 с небольшим. Я говорю, поедем на экскурсию. Город посмотришь. Она, а я не хочу. Я говорю, а почему ты не хочешь? А я знаю этот город. Как знаешь, ты же здесь не была. Я была здесь. Я жила здесь 10 лет. Когда ты жила 10 лет? А я на облаке тогда жила. И тут до меня дошло. Я действительно в Пятигорске, точнее на Кафминводах, но в Пятигорске, я жил 10 лет. 10 лет, когда мне было уже, ну я был взрослым, вот как раз перед своим, когда мне было там 40 лет, я жил там 10 лет. И она была рядом со мной в образе души, в форме души. И она видела этот город. Она моими глазами, своими там прочее. То есть она была рядом со мной. Вот такой факт. И это не единственный. Это, конечно, косвенные факты. Но если вы так поговорите со своими детьми мудро, они вам, вам, вам могут много рассказать. Но если вы подойдете мудро, тонко. Так вот, эти дети, эти души будущих детей сопровождают отца, начиная с его будущего отца, начиная с его 12 лет. И только потом, по мере его взросления, зрелости, они начинают искать мать. Потом. То есть не женщина приводит. Детей. А мужчина. Мужчина является мостиком, соединяющим как раз вот э, небо и землю. Вот этот момент надо понимать, милые женщины, и понимать ценность и важность мужчины. Мужчина и женщина равны по своему вкладу, по своим функциям в рождение ребенка вообще в продолжение жизни. Равны. Только у одного одни функции, но по объему. Они а у, мужч... у другого другие, но по объему и они равнозначны. Это надо понимать. Мало того, мужчина как дух, он продолжает еще и потом, после рождения детей, сопровождать их по жизни. Энергетически Он их сопровождает по жизни до тех пор, пока они не уйдут из жизни. Они не он, а они. А он может находиться где угодно. В этом мире, или даже в другом. В этой семье, или даже в другой. В этой стране, или даже в другой. Он сопровождает энергетически своих детей. И эта энергия к ним поступает, и помогает им формироваться, расти, развиваться. Но нельзя, нельзя таким образом относиться к мужчинам, как чему-то второстепенному в рождении детей. Они равнозначны. Другое дело, не понимают. Ни женщины зачастую, ни мужчины не понимают этой равнозначности. Но это действительно так. Это так, друзья. Вот этот момент очень важный. Что из этого следует? А из этого следует очень много. Милые женщины, никогда не думайте, не говорите, не поступайте в адрес отцов своих детей негативно. Это всегда будет отражаться на детях. Не на нем, а на детях. То, что он дух, он их привел, и все, что о нем плохое, это сразу идет непосредственно на детей. У детей могут быть, может быть слабоумие, безволие из-за этого, они могут ломать какие-то свои конечности, проблемы с головой могут возникать, и так далее, и так далее, из-за того, что каждый посыл мамы в адрес отца негативный, он ударяет по ним. Это оно. Ну, сразу скажу, чтобы женщины не думали, мужчине тоже нельзя в адрес матери, вообще мать святая, и адрес... но об этом все говорят, а вот эту часть, о которой я говорю, мало кто знает, и об этом я вот вам говорю. Если вы хотите иметь здоровых, счастливых детей, то, пожалуйста, в адрес своих мужей, в адрес отцов детей, ничего плохого не говорите, не делайте, не думайте. Потому что это отражается на детях. Вот такое следствие из этого, из того, что мужчина приводит детей. Это действительно реальность. Поэтому посмотрите на это так. Если вы вот это все учтете, вот так будете строить отношения, если вы так сможете настроить мужчину на рождение ребенка, подготовить его, подготовиться самой, подготовить пространство, вот тогда ребенок придет в классное пространство, в классное пространство любви, в котором ему будет комфортно, и будет расти здоровый, счастливый ребенок. Чего вы все, конечно же, желаете. И я вам, конечно же, этого всего желаю. Но еще раз говорю, я могу только вам с вами поделиться опытом, научить, но шаги делать вам. Но научить я могу вас основательно. Это наша школа, наша академия уже 15-й год идет, работает. И столько тысяч выпустила счастливых, действительно, семей создали. Что, как говорится, мне доказательств не нужно в верности нашей, нашего пути и нашей системы образования. Еще здесь есть много важных моментов. Еще, например, уважаемые родители. Даже если вы сейчас при, уже а, имеете ребенка, а вы, возможно, захотите еще привести ребенка. Или кто-то уже думает об этом. Пожалуйста, начинайте... Готовиться к приходу детей примерно, как минимум, за год до зачатия. За год до зачатия. За год до зачатия. Обратите внимание. То есть, что это значит? За год до зачатия надо посмотреть. А готовы ли вы? А готовы ли муж? А готовы ли родственники? Нет ли напряжения? у вас с родственниками, с родителями. Потому что это все сказывается на той атмосфере, в которую придет ребенок. И поэтому все нужно, все нужно подготовить. Дальше. Ваше питание, здоровый образ жизни, все это тоже должно быть в полной мере. Тогда вы действительно сможете зачать здорового ребенка и пригласить его в хорошую, счастливую жизнь. Вот этот момент отдельно следует отдельно Внимание, поэтому я предлагаю вам на эту тему тоже задуматься. У нас тоже есть к этому все условия для подготовки, поэтому милости просим, приглашаем. Что еще хотел сказать? Как исправить те ошибки, которые вы уже совершили? Эти ошибки, конечно, исправить можно, но другим отношением между вами. Между родителями, к мужу. Осознайте ценность мужчин, осознайте вот это все. Скажите, расскажите им об этом, что вы узнали. Пусть послушают то, что они узнали, то, что вы узнали. И тогда в вашей семье начнется другой процесс подготовки к следующему ребенку и к воспитанию того, что есть. Ну вот так, уважаемые друзья, вот эта короткая информация, короткая передача, Но э, если вы захотите глубже, то у нас достаточно всего, чтобы с вами поделиться. Приходите э, к нам в Академию, Международную Академию естествознания Анатолия Некрасова. Читайте мои книги и вы будете счастливы. До свидания.